Художник и учитель. Сегодня мы пройдемся по трем странам и, соответственно, по трем векам. И первая история, которая нас ждет, это история об ученике. Но здесь мы встретим не два имени, как обычно, а целых три. И все имена в этой истории очень тесно связаны. Обратите внимание, сегодня мы встретим Филиппа Липпи, Батичелли, о котором мы уже говорили на наших лекциях, и Филиппина Липпи. Первого и третьего не путайте. Они не просто так названы одинаково, это родственники, отец и сын. Все они были друг другу не только близкими с точки зрения родства, но и близкими с точки зрения ученичества или учительства. Начнем с первого имени. Это Филиппа Липпи. Его еще называют Фрафилий Полипи. Вот эта приставка «фра» обозначает его монашеское прошлое. Изначально Фрафилий Полипи был монахом. У него очень рано умерли родители. Он попал на обучение или на воспитание к своей родственнице, к своей тете. И к, 15, к его 15 годам она решила, что его детство закончилось и отдала своего племянника в монастырь. Но оказалось, что... У фра Филиппа Липпи, или тогда он еще не был фра, просто Филиппа Липпи, очень большие способности к рисованию и способности к живописи. И это в нем расцвело вот как раз в монастыре полным цветом. Он смотрел на фрески, украшавшие монастыри, он вдохновлялся наследием, художников, которые работали здесь до него, особенно наследием Мазаччо. И имя Мазаччо оно стало для него им очень важным на протяжении всей жизни, а еще и на протяжении жизни его наследников. Но так случилось, что кроме эм, вот этого склонности к живописи, эм, ничего в характере Филиппа Липпи монахов не привлекало. Оказалось, что его эм, характер, его эм, склонности, они совершенно не предназначены для того, чтобы находиться в монастыре. Он слишком много веселился, слишком много буянил, слишком любил женщин, слишком любил развлечения. В общем, в монастыре он выдержал недолго. Здесь я как раз привожу один из отрывок из книг одной из одного из исследователей его жизни, который очень так подробно расписывает, почему же Филипп Липпи в монастыре не очень сильно радовались. В общем, через, через некоторое время он из монастыря выходит. Самое интересное, что он не только не отказался от этой приставки к своему имени, к фра, но он продолжил носить монашеские одежды, и, в общем-то, о своем монашеском прошлом он не забыл. Через некоторое время он нашел себе покровителя с которым работал, ну или с которым общался э, всю жизнь, и постепенно начал становиться все более и более известным и э, именитым художником. Э, мы сейчас с вами, напомню, во Флоренции, и мы сейчас в 40-х-50-х годах, когда Филипп Полипи только становится. Постихоньку он начал получать заказы, э, получать заказы как от светских э, э, светских заказчиков, так и от церкви. Он начал писать фрески, и эти фрески стали пользоваться успехом, так же, как и у его великого учителя Мазаччо. И, кроме того, он начал устаканиваться как семьянин и как учитель. У него появилась мастерская, в которой он набрал себе несколько учеников, и у него появилась жена. Причем история их знакомства с его женой, она тоже очень интересная, поскольку... Давайте вернемся назад. Поскольку его жена была изначально тоже монахиней. И он увидел ее, когда работал над заказом одной из церквей, писал тоже же фреску, увидел среди многих-многих монашеских лиц вот одно то, которое его привлекло. И он захотел видеть это лицо всегда рядом с собой. Но поскольку монахиням и монахам жениться и вступать в барак нельзя, ему пришлось свою невесту украсть. Какое-то время они жили вот в таком состоянии, краденном состоянии, но обратились к папе Римскому, тот им дал разрешение на брак, и в конце концов они смогли стать семьей, у них родился сын. Сына они назвали в честь отца Филиппина именно поэтому нам нужно вот зафиксировать эти два имени, их ни в коем случае дальше не путать. Кроме того, что у него появилась семья, у него появился сын, у него появились и ученики. Один из его учеников был, конечно, Сандра Батичелли, про которого мы все слышали уже столько, сколько только можем. Но на тот момент, когда он поступает в мастерскую к Филиппо Липпи, он, конечно, еще совсем не Батичелли, которым мы его знаем, он еще просто ученик, который во многом копирует вещи своего учителя, он во многом отталкивается от стиля своего учителя Филиппа Липпи и от стиля его учителя мазача И вот в первых работах Боттичелли это очень сильно переплетается. Вот для примера я показываю одну из ранних вещей Сандра Боттичелли «Мадонна с младенцем». Сопоставив ее с некоторыми вещами Филиппа Липпи, мы можем увидеть, во-первых, то, что здесь Боттичелли, еще не тот Боттичелли, который мы знаем, он еще не нашел свой стиль, он не становился как художник. И он во многом, во многом копирует своего учителя, даже в типе лица, даже в построении композиции, даже в склонности к вот этой вот очень четкой, очень строгой перспективе, поклонником которой был Филипп Липпи. Но так длится недолго. Дело в том, что Филипп Полепи, он точно так же, и будучи учителем, точно так же продолжал активно работать, и когда он получил один из заказов, тоже заказы, от, заказы на роспись церкви, он уехал туда вместе со своим сыном, уже подросшим слегка. Но так случилось, что во время исполнения этого заказа, большого заказа, фрески — это долгое по времени произведение, он умер. И получилось, что и его, уч... его сын, который уже начинал подрастать и тоже становиться желать становиться художником, и его ученики, они остались, в общем-то, без учителя. И так случилось, что Боттичелли, несмотря на то, что Боттичелли уже в это время был ну, довольно взрослым художником, он переходит в другую мастерскую, он переходит в мастерскую к Андреа Вероккио, мастера, который точно так же был известен еще и тем, что он был учителем Леонардо Винчи. Боттичелли и Леонардо Винчи, они, кстати, столкнулись в этой мастерской, какое-то время они провели вместе. Вот здесь для примера я вам привожу две вещи. Слева это работа Сандро Боттичелли. Справа это работа Андреа Вероккио. Написаны они, ну, условно, примерно в одно и то же время. Я хочу показать вам эти две вещи просто для того, чтобы отметить, насколько много берет Боттичелли от очередного своего мастера, очередного своего учителя. Насколько похожи драпировки, насколько похожи не только композиция, композиции буквально зеркальная, насколько похожи... Похоже, то, как он составляет э, сам силуэт лица и как он лепит форму лица. И вспомните, опять же, на э, полотно, которое мы видели до этого, какая большая разница. То есть насколько э, на самом деле ученик в этот классический период искусства зависим от своего учителя, насколько много он берет и впитывает. Э, более того, э, к этому вопросу мы еще вернемся чуть позже, но я скажу о нем сейчас. Вообще, в принципе, система учительства и ученичества в искусстве классическом стояла в том, что ученик пишет свои работы далеко не сразу сам, он очень много копирует мастера. Через какое-то время, когда он уже научился копировать и научился работать с вот этим вот стилем мастера, а более того, научился работать с материалами, потому что он параллельно еще и растирает краски, готовит основу для своего учителя и так далее, он получает право участвовать в создании работ своего учителя. Он может написать там, кусочек пейзажа или кусочек фона, кто-то, кто уже по мастеровитию, может писать драпировки, а сам мастер может при этом ну, работать над композицией, работать над прописью лиц, например. И получается, что готовые работы, которые подписываются именем учителя, они, по сути, созданы в соавторстве его и его учеников. И это очень важное такое... Очень важный момент для того, чтобы понимать, как, в принципе, передается умение в это время и, как, и что, в принципе, из себя представляет картины этого времени. Теперь мы возвращаемся к нашим героям. Здесь я предлагаю две работы. Одна из них — это «Боттичелли», другая из них — это Филиппа Липпи». Я их специально не подписала, чтобы можно было потратить минутку и попытаться понять, что здесь что. Разумеется, и то, и другое – это работы того периода, когда Батичелли еще был в мастерской Филиппа Липпи. Мы видим, что они ну, практически идентичны. То есть очевидно, что ученик, когда работал над своей работой, он опирался на работу своего учителя. Разгадка такова, что то, что справа – это Батичелли, то, что слева – это его учитель Филиппа Липпи. А вещь слева – это Мадонна с младенцем и ангелом, она интересна еще и тем, что, как и многие работы Филиппа Липпи, она, несмотря на то, что это символическая сцена, которая изображает библейских героев, она одновременно еще и семейный портрет. Потому что моделью для Мадонны послужила любимая жена Филиппа Липпи, моделью для Христа, ну для младенца и для ангела на переднем плане послужили его дети, их двое детей. Получается, что... Разница между семейной сценой и разница между семейной сценой и божественной сценой, она, ну, ее практически нету. И очень многие подобные композиции Филиппа Липпи, они построены точно так же. Он использует в качестве модели свою, свою жену, свое окружение. И вот здесь мы встречаем нашего третьего персонажа. Мы встречаем Филиппина Липпи. Поначалу Филиппина Липпи учился, конечно же, в мастерской своего отца. И, разумеется, впитывал все то, чего, э, э, чему научился он и что он умел. Соответственно, в его арсенале уже то, чем характерен Филипп Полипи и, конечно, чем характерен Мазаччо, который длится над всеми этими мастерами вот, единой линией. После того, как его отец умирает, исполняя заказ, Филиппин присутствовал там же, он тоже отправился к, к этому заказчику в качестве помощника, отца он возвращается обратно и в соответствии с завещанием отца поступает учеником, но уже к Сандро Боттичелли. Я напомню, что Баттичелли в это время, это еще были 60-е годы, Боттичелли, 70-е годы, начало 70-х, Боттичелли в это время еще не сложившийся мастер, он еще не тот Боттичелли, которым мы знаем. У него есть заказы, но немного, это еще не самое громкое имя в Флоренции своего периода. Получается, что а, значит это завещание Филиппа Липпи? Что он признает одного из учени своих учеников как достойного, чтобы передать ему своему прямому потомку, своему сыну. И так получается, что очень долгое время, пока Филиппина Липпи находится в мастерской Боттичелли, их работы настолько близки и настолько неразрывные, что многие исследователи их даже не могут разделить и немного могут разграничить. Поэтому очень многие работы Филиппина Липпи долго приписывались в Боттичелли, ну, потому что они просто ничем не отличались, их, и там не было никаких материалов для атрибуций. Так, например, вот на этом слайде я представляю вам полотно, которое было изначально не подписано Филиппина Липпи, оно было подписано друг Сандра. Ну, то есть друг Сандра Потечели. А, так подписывались очень многие ранние работы Филиппина Липпи. Ну, просто потому, что он был, получается, неотделим от своего учителя. И я прошу вас чуть а, внимательнее присмотреться к самой этой работе вспомнить о тех вещах Филиппа Липи, Батичели, которые мы видели до сих пор, и найти, найти их черты в этой работе, которая еще полностью ученическая, где мастер еще, ну он даже еще не мастер, где он еще не встал на путь себя, как взрослого художника. Даже сама, сама структура лица, самопостроение пространства очень нам напоминает о всем том, что мы видели до сих пор. И тут мы встречаем еще одно имя, про которое мы уже говорили. Дело в том, что в «Капеле Баранкачи» сохранился целый цикл фресок, над которыми работал Мазаччо. Этот цикл был не завершен, потому что Мазаччо, в принципе, прожил не очень долгую жизнь. Какие-то фрески он написал полностью, а на какие-то у него просто не хватило времени. Этот цикл считается, вообще, в принципе, одним из знаковых работ в его карьере. И вот а, так случилось, что на этот цикл смотрел и Филиппо Липпи, восхищаясь им а, и сожалея, конечно, о том, что он не завершен. На этот цикл смотрел и его сын Филиппина Липпи. Но так получилось совершенно удивительным образом, что вот как раз Филиппина Липпи получил шанс завершить весь этот а, большущий и величайший цикл фресок. Но так как фрески, некоторые из них были недописаны, с некоторых из них соскоблили фигуры, которые были уже написаны в Мазаччо, то есть получается фреска наполовину готова, наполовину не готова, а некоторые стены были пустыми, их нужно было описывать полностью. И Филиппину нужно было что-то с этим делать, ему нужно было дописать цикл фресок так, чтобы его стиль и его склонности художественные не сильно его далеко уводили от первой авторской живописи, от Мазаччо. И он это и делает. Вот это, например, одна из фресок цикла, та, которая, которую нужно было дописать, а не написать с нуля. То есть Филиппина Липи использует живопись Мазаччо и продолжает ее сам. Дело в том, что Филиппина, в принципе, это художник уже последней четверти, ну или последней трети 15 века. Это время, когда высокое возрождение уже потихоньку переходит в маньеризм. Это значит, что он уже склонен к большим цветам, к меньшей сдержанности в линии, меньшей сдержанности в композиции. Ему, в принципе, хочется всего больше, ярче и вот так вот эм, декоративнее. Но Мазаччо – это художник более раннего времени, более строгий, более сдержанный. И вот здесь вот Филиппино Липпе приходится умереть весь свой пул, всю свою декоративность, чтобы ну, хоть как-то попадать в авторскую живопись. У него это прекрасно получается. Вот я показываю вторую фреску из этого цикла. Фреска, которая написана полностью Филиппино Липпе. Здесь Мазаччо ни при чем, он писал ее на пустой стене. Ему, опять же, ему нужно э, умерить свою декоративность и прийти к тому, к, вот, ну, к единому циклу. Здесь я прошу обратить ваше внимание на две части этой фрески. В центре, вот прямо подаркой, э, стоит молодой человек, его практически не видно из-за других фигур, и еще справа, совсем-совсем э, в углу, тоже есть голова молодого человека. Вот они поближе. Соответственно, подаркой вот он слева, справа, вот он справа. А, считается, что тот молодой человек, который справа, в синей шапочке такой, это автопортрет самого Филиппина Липпи. Очень такая частая практика для художников – вписывать свой маленький незаметный автопортрет в свое большое произведение. А вот молодой человек, который слева, они, заметьте, они очень похожи на самом деле, ну, оба кудрявые, темноволосые, предполагается, что это портрет Сандро Паттичелли. То есть Филиппина вписывает портрет своего учителя, да и близкого друга, между ними была очень, не очень большая разница в возрасте, около 10 лет всего, в еще одно свое произведение, которое точно для него значило очень много, поскольку он дописывает цикл одного из своих величайших учителей. Здесь мы приходим к еще одним вещам. Это портрет молодого человека, безымянного молодого человека, который сейчас атрибутирован как полотно Филиппина Липпи. Очень долгое время исследователи считали, что его написал Боттичелли. Я не просто так показываю а сразу после вот этих двух молодых людей, потому что... Очевидное сходство натурное, мы можем увидеть. Возможно, это автопортрет, но специально для сравнения я представляю еще один автопортрет, уже установленный автопортрет Филиппина Липпи, просто чтобы сравнить вокруг конкретно этого портрета действительно было очень много споров он очень долго атрибутировался как работа принадлежащая Боттичелли только совсем недавно все исследователи пришли к выводу, что это все же Филиппина Лип. я замечу, что это уже 80-е годы, время, когда Боттичелли находится в зените своей славы то есть он пишет как раз те полотна, по которым мы все его знаем рождение, весны, и рождение Венеры, и весна и так далее и наконец мы уже в финале этой истории. Филиппо Липпи, тот, который отец, знаменит еще и тем, что он придумал новую форму для представления картин. Многие свои картины вписывал в круглую форму. Это называется тонто. Потихоньку эта форма распространилась по Италии, ее начали использовать многие. Вот эта работа Филиппина Липпи в том же, в той же самой форме тонто. Сын использует то, что придумал его отец. И как раз для сравнения я покажу работу, которую я уже показывала в самом начале. Это одна из первых работ Филиппа Липпи, просто чтобы понять, от чего мы исходили в 30-х годах и к чему мы пришли в 80-х. Посмотрите, насколько все богаче с точки зрения количества цветов, насколько все декоративнее, насколько... Изощенные позы вот этих вот двух фигур. Хотя сама по себе композиция, она практически не изменилась. Это очень традиционная композиция для благовещения, когда ангелы Мария находятся друг напротив друга, их, как, их разделяет символическое нечто, или вот, допустим, вообще эм, границы полотен, или, или стена между ними. Но заметьте, как все изменилось. Ну и, наконец. Это работа Филиппина Липпи, его уже зрелого периода. Это уже, эта работа написана за несколько лет до его смерти. Это одна из его фресок э, в «Капеле Строци». Я ее показываю просто, чтобы зафиксировать, к э, какому богатству и изощренности и даже, может быть, несколько, э, некоторой многочисленности цвета, форм, фактур э, пришел наш герой. И еще раз вспомнить, от чего все начиналось. Здесь мы историю закончим. Теперь нам нужно будет перенестись и во времени, и в пространстве. Нам нужно будет оказаться во Франции середины 19 века, даже, даже конца 19 века. Нам опять встретится имя, которое точно всем известно: это Аубюст И его ученица, и в принципе очень важная для его жизни, для его карьеры и для его судьбы женщина Камила Кладель. В принципе, эта история могла бы быть спокойно помещена и в нашу первую лекцию, поскольку этих двоих связывали далеко не только учительско-учительские отношения. Огустера Родена мы, конечно, все знаем, как одного из самых знаменитых скульпторов мира. Имя Камилы Кладель практически неизвестно. Известна она только в одном контексте что Камела Кладель была долгое время не только ученицей, но и любовницей, и натурщицей Родена дело в том что в это время женщин не принимают высшие художественные учебные заведения и если женщина желает обучиться мастерству художника или мастерству скульптора как сейчас например ей нужно искать другие пути камилла кладе йоги Раден познакомились в третьем году когда камила камила еще была молодой девушкой роден был старше ее на 20 лет камила уже решила, что она хочет идти по пути скульптора и быть прекраснейшим скульптором. И она уже брала частные уроки скульптуры. И вот в одном из таких вот тесных домашних кружков она познакомилась с Роденом. Очень быстро она стала его натурчицей и очень быстро она стала его любовницей. Она перешла к нему в мастерскую. Здесь я показываю как раз две фотографии Родена, работающего в его мастерской. И сразу за ними фотографию Камиллы, которая тоже работает мастеркой. А, так случилось, что, в принципе, нахождение Камиллы в мастерской Родена было довольно сложным. Она была единственной женщиной-ученицей. А, все прекрасно знали, какие отношения связывают ее и ее, ее мастера. А, все прекрасно знали, что это именно она натурщица для всех любых прекрасных обнаженных скульптур. То есть, по сути, вот она полностью раскрыта перед всеми учениками Родена. Есть еще одна особенность Уордена: все это время была жена, от которой он отказываться не хотел, и все это время его разрывает между его женой, с которой его связывают официальные отношения, и его ученицей, которая, очевидно, стала его музой, она появляется буквально на каждой его работе. В принципе, мы знаем Родена, ну, мы привыкли думать о Родене как о певце красоты, певце красоты, певце любви и отношений между мужчиной и женщиной. И очень часто принято считать, что в определенный период в 80-е годы каждый женский образ, который появляется в его скульптурах, это образ Камилы. Вот для примера это работа Данаида, моделью для которой была Камила. А сама Камилла оказалась очень талантливым скульптором и очень талантливой ученицей. Роден ее очень хвалил за это, он очень быстро приблизил ее и сделал из обычных, ну, из обычных учениц по статусу, человеком, который может работать вместе с ним над его же произведениями. И э, дальше несколько слайдов мы посвятим тому, чтобы сравнить некоторые работы Камилы и некоторые работы Клад э, Родена, сделанные в один и тот же период, вот так как раз, когда она находилась в его мастерской. Э, Камила слева, Огюст Роден справа. Мы видим, что композиции очень близки, ну, практически, э, что э, сюжет один и тот же. Очевидно, что... Эти две работы тесно связаны с друг, друг, друг с другом, причем самое интересное, что, конечно, хочется дум... конечно думается, что Камила вдохновлялась работами, Кладена, работами Родена, но датировка работ говорит нам о другом. Но опять же, мы знаем, что Роден множество раз редуцировал свои скульптуры, повторял их из раза в раз. Поэтому датировка некоторых из них может быть ну, такой довольно подвижной, просто потому что они повторялись. И кто же был первым, и кто же работает над идеей, изначально, кто ее подхватывает, тут не совсем понятно. Или вот еще один пример вечный кумир в интерпретации Камилы слева и э, «Вечный идол» в интерпретации Родена справа. Опять же, та же самая история. Э, сюжет тот же самый, очень близкая композиция. И если на первом сравнении э, мы видим, что художники по-разному работают с материалом, и если у Камиллы это очевидная постановка, ну, то есть у нее есть модель, которая сидит на каком-то постаменте, она просто ее лепит, то у Родена модели, в принципе, человеческое тело очень тесно связано с материалом, он работает с материалом, то здесь такой разницы в умении, такой мощнейшей разницы в умении мы уже не видим. Это знаменитейший поцелуй Родена, моделью для которого опять же послужила Камилла и, как считается, сам Роден. В в принципе, устоялась такая история, что этот поцелуй, так же как и скульптура «Вечная весна», например, это выражение всего того, что Роден чувствовал к своей ученице, к своей музеи, к своей возлюбленной. Я замечу, что изначально эта вещь должна была украшать врата ада, и она была посвящена так же, как, в принципе, и мыслитель Родена, известнейший. Но через какое-то время Роден решил, что она и сама по себе достаточно хорошо смотрится, можно ее и отдельной скульптурой сделать. И она была посвящена вполне конкретной определенной паре. Это Франческо Дальмини. И ее возлюбленный. Это два персонажа божественной комедии Данте, да, которые были наказаны за свою греховную любовь, поскольку Франческа была замужем, но она влюбилась в брат своего мужа, и тот муж их за эту, за эту греховную связь наказал. Хотя по каким-то из вариантов истории, в общем-то, ничего между ними не успело случиться. Муж оказался слишком быстрым. И вот, вот это вот номинальное использование любовной истории между Франческой деремини и ее возлюбленным, которая была очень любимой среди художников, и при этом же использование в качестве натурщицы своей возлюбленной и себя в качестве ну, как бы, мужского персонажа. Это, конечно, такое очень красивое объединение двух историй, приближение своей любовной истории к вот этой вот прекрасной любовной истории, описанной Данте. А через какое-то время Камилле надоедает вся эта ситуация что она остается любовницей, что у ее возлюбленного все еще есть жена, от которой он отказываться как бы не планирует и не будет никогда отказываться. И она ставит ему ультиматум, что или я, или она. Более того, в ультиматум входит не просто мы с тобой разрываем отношения, в ультиматум входит, что мы с тобой разрываем и профессиональные отношения в том числе, то есть я выхожу из твоей мастерской. На какое-то время Роден согласился, они отправились в прекраснейший вояж по европе но его хватило ненадолго и в конце концов камилла вышла из его мастерской и запланировала работать как самостоятельный скульптор что самое интересное сейчас мы имени камиллы как скульптора не знаем вообще но на тот момент После выхода из мастерской Радена она была довольно-таки успешной. Она получала заказы, она участвовала в выставках. На некоторых выставках она была вообще единственной э, женщиной скульптором, которые там появлялись. Uh... Здесь я привожу несколько ее работ, особенно отличающих вот этот вот ее недолгий, самостоятельный и довольно плодотворный период, бронзовый вальс или волна. Здесь, например, в принципе, очень интересная работа с материалом, поскольку она использует бронзовые фигурки трех девушек, но сам камень, сама волна высечена из цельного оникса. То есть это совсем другая схема работы с материалом, но очень напоминающая, кстати, Родена, которая предпочитала оставлять материал стихийным и нетронутым. Но это продолжалось недолго. К 1905 году, как пишут исследователи, у Камилы развилась паранойя. Ей начало казаться, что Роден выставляет на выставке ее произведения, выдавая их за свои. Она, в принципе, она очень сильно паниковала по, разумеется, по этому поводу, считала, что тот забирает себе ее славу, и, скорее всего, и личные претензии к Родену никуда не делись. И Потихоньку работа у нее становится все меньше, она становится все менее творчески активной, а подозрения развиваются все больше и больше. Здесь я привожу э, фрагмент, из, опять же, из описания одного из исследователей, который описывает, что случилось с Камилой в 1913 году. В конце концов, она э, запирается у себя в мастерской, не выходит из нее совершенно э, и связи с внешним миром совсем не поддерживает. Через какое-то время э, ее забрали в психиатрическую больницу, где она провела все оставшееся время до, до своей смерти. Напоследок я покажу еще одну ее работу. Это работа, которая называется «Зрелый возраст». В, нем, в ней три фигуры. Мужская посередине, женская, которая обхватывает мужчину за плечи и явно уносит ее куда-то назад. И еще одна маленькая женская фигура внизу, стоящая на коленях. Эту работу очень любят интерпретировать, и в принципе, я думаю, что это довольно жизненная интерпретация как, в принципе, воплощение всего того, что испытывала Камилла после разрыва с Роденом, когда возлюбленный все-таки ушел, и его все-таки увели, а она остается вот, вот здесь вот одна. На этом история опять же закончилась. Нас ждет последняя история, она получится самой короткой, хотя из всех трех она, наверное, одна из самых значимых. Более того, эта история про отношения одного человека и целой, целой плеяды художников, целых нескольких десятилетий художников, она настолько большая и значительная, что вы можете найти множество исследований на эту тему, очень глубоких исследований. Я лишь обозначу несколько точек, от которых можно будет плыть самостоятельно. Для начала я показываю работу из коллекции нашего Екатеринбургского музея изобразительных искусств. Я надеюсь, что вы ее узнали. Это работа Фалька «Девочка в кресле. На одной из крупных выставок несколько лет назад эта работа была отнесена к стилю, который называется сезонизм. То есть периоду, когда многие художники, русские авангардисты, а Фальк был как раз -таки тем самым авангардистом, обращались к наследию Сезанна и как-то использовали или притворяли его в своем творчестве. Самое интересное, что на таком русском поле, русском эстетическом поле сезанизм это довольно прижившееся слово, а в англоязычном вы, скорее всего, такого слова не встретите, хотя Сезанна вдохновлялись и Пикасса, и Брак, и кто им только не вдохновлялся. Но как-то так сложилось, что вот зафиксировалось вот это влияние Сезана на художников именно в слове, только в России. Эта история про учителя и его учеников, которые даже не были знакомы, по сути. Русские авангардисты, большинство из которых училась на западных образцах, преимущественно на французских образцах, прекрасно знали полотна Сезана, но как-то пересечься с ним лично немногим довелось. Для того, чтобы понять, как именно Сезан повлиял на авангардистов, нужно познакомиться с тем, кем был Сезан. Сизан Поль Сизан получил классическое образование. Он был изначально классическим художником. Но он считается тем художником, который прошел весь путь в искусстве от классического до, ну, до предтеч модернизма. В принципе, Сезан и есть предтеч модернизма. Что самое интересное, он очень сильно не любил и критиковал работу своих современников, Ван Гога, Гогена. очень к нему оказывались не близки, хотя сам он как раз прошел по этому пути прощания с классическим искусством дальше всех. Сезанн преимущественно известен своими классическими жанрами пейзажами, натюрмортами они всегда разные если начинал Сезанн с очень классических видов закончил он совершенно удивительными воплощениями того, что некоторые исследователи называют картина как форма что в нем самое главное? то, что когда он пишет то, что реально нас окружает, допустим, обычный пейзаж, который, в котором он вырос, он пишет все формы, которые включаются в этот пейзаж, неба, горы, деревья, как абсолютно равнозначные формы. У него нет фона например, небо. Небо у него значит то же самое, что и все остальное. Он занимает то же значение, что и все остальное. Он, очень, он совсем не разделяет планы, он не пишет ближний план, то есть камушки, которые ближе к нам, они должны были быть проливные. И он не пишет дальний план, у него нет вот этого разделения планов. Сам Сезан имел некоторое нарушение зрения, у него был один зрачок смещен в сторону, и поэтому он говорил, что из-за вот этого нарушения зрения он не справляется с планами, то есть он, в принципе, видит Мир не так, как мы с вами, и у него, у него планы как будто качаются, или как будто пляшут. И вот это вот все переносится на его картины. Его картина не про тот мир, который мы видим вокруг, и не про те составляющие классического пейзажа, которые мы привыкли видеть, а про формы, которые можно найти в этом пейзаже. То же самое можно сказать, вот, например, еще один его пейзаж, еще более приближающийся к такой чистой форме или чистой формальности. Он очень темный, но все же что-то разглядите. Или вот, например, его натюрморты. В принципе, про них можно сказать примерно то же самое. Ему одинаково интересно писать, как складки скатерти внизу, так и драпировку наверху, украшенную вот этими вот безумными узорами, так и сами фрукты. То есть его натюрморты это не про фрукты его натюрморт, это про все формы в ней. Более того, в принципе, так как Сезанна, натюрморт, ну, мало кто ставит, то есть ему не важно построить стройную композицию, красивую композицию, у него очень часто предметы натюрмортах вообще сильно разбросаны, хаотично разбросаны, потому что вот эта вот четкая композиция, это не про Сезанна. И вот мы зафиксировав эти несколько точек про отношения планов, про Отказ от четкой, э, пер, э, четкого фона и четкого э, сюжета, э, мы передвигаемся к авангардистам. Дальше мы встретим очень много имен. Э, На примере каждого из них мы просто посмотрим, что из Сезана взяли себе русские авангардисты, от чего они отказались. Первый, кого мы встретим, это Петров Фоткин. Э, и его маленький интюрмут с яблоками. Почему это Сезан? Не только из-за сюжета, конечно, хотя. Э, это, в принципе, очень классический сюжет. Потому что, опять же, посмотрите, как петров Воткин выстраивает свою композицию, ну или как бы не, или с первого взгляда не выстраивает композицию. У него яблоки разбросаны по скатерти. Но что здесь важнее? у Ему важнее скатерти или ему важнее яблоки? Если приглядеться и рассмотреть то, как он написал складки, мы увидим, что складки на его скатерти – это точно такие же формы, как и яблоки на его скатерти. Более того, Петров Водкин – это человек, который получил, опять же, классическое образование. Он был очень тесно связан с иконами и с иконописной живописью. Для него была очень близка вот эта идея про то, что какой-то предмет – на его полотне не значит определенный предмет, ну, это не конкретно яблоко, он значит идею вообще. Он, в принципе, соединяет вот эти вот истории про формы с идеями русского космизма, которые очень, эм, очень популярны в это время. Мы даже не дальше двигаемся дальше. Это Илья Машков. В принципе, Илья Машков и другие художники из объединения, в которые он ходил, под новый валет, они очень много взяли от Сезана. Но, например, Машков изначально любил еще и Матиса. И он очень долгое время, Матисса, который был за яркость цвета, за простоту живописи, за, за максимальное упрощение. И очень долго у его полотнах он такой, он как бы между Матиссом и Сезаном вот туда-обратно. Здесь я хочу обратить ваше внимание на несколько вещей. Во-первых, посмотрите, пожалуйста, в левый нижний угол картины. Там, где расположена тарелка, опять же, с фруктами. То есть, как, бы, как нам определить жанр этой картины? Вроде бы это портрет, но при этом это бытовое полотно, то ну, есть жанровое полотно, но у нас в нем есть натюрморт. У нас же в нем есть элементы, которые воспроизводят такую бытовую жизнь, то есть вот этот ковер, такие сцены были очень популярны, там знаете, на коровках с конфетами, вот на коврах, то есть это как бы немножко лубок, то есть история про ну, народное или про бытовое искусство, и вот оно все здесь вместе, и где жанры, что важнее, опять же, не знаю, но и опять просто посмотрите на то, как он выстраивает пространство, в котором находится его портретируемая Венера, и пространство ковра, который, который висит на стене, он должен быть как бы вообще-то плоским, должна быть просто картинка, но все на нем оно вырывается, у нас опять изначально ковер должен был бы быть наверное фоном, то есть представьте себе просто фотографию, которая сделана в таком же интерьере, но здесь ковер не фон, здесь ковер на нас скачет. Вот это опять же история про фон и не про фон. Или еще один натурморт, опять же, Роберта Фалька, слышали про него в самом начале. История опять то же самое. Хаотическая композиция, на первый взгляд, ее как будто вообще нет, предметы разбросаны. Самое главное в этой картине – это не предметы. Вообще, в принципе, даже мы посмотрим, можем и не понять, что, что именно это изображено, то есть что это именно за булка хлеба, например. Самое главное – это пространство и про то, как предметы соотносятся с пространством вокруг них. Что важнее – фон или предметы? У нас нет уже понятия фона. Это Александр Куприн и его пейзаж. Очень важно отметить, что, в принципе, русские эвангардисты, они вдохновлялись, конечно, не только Сезаном. Они вдохновлялись тем же самым Пикассо и Браком. Допустим, этот пейзаж очень напоминает э, те пейзажи, э, названных двух художников, их до кубийского периода. Э, в принципе, в... В работах авангардистов смешались очень многие тенденции, преимущественно французского искусства, и из них появилось что, вот новое и свое. Здесь мы остановимся на одной из самых известных картин Сезана, это купальщицы. Она интересна, ну, кроме всего прочего, тем, что здесь Сезан очень явно заигрывает с классической живописью. Во-первых, он выбирает сюжет, купальщицы, которые много-много раз появляются в, в истории искусства в самых разных видах. Посмотрите, как он выстраивает композицию вот, эти вот ветви деревьев И сами купальщицы Это совершенно очевидный треугольник Треугольная композиция в классическом искусстве Это вот просто то, к чему что, Во что свято верят все художники Это настолько классический Насколько, в общем, может быть классический Но вот эти формы у нас выстраивают треугольник, но этот треугольник настолько явный, это настолько треугольник внутри картины, что это просто удивительно и даже немножко забавно. Вот мы запомним это полотно и обратимся дальше. Это работа Малевича. Заметьте, что она по периоду уже сильно отличается от того, что я показывала до этого, это уже 20-е годы. Это совершенно явная апелляция к Сезанну. Но эта апелляция к Сезанну совсем не того уровня, которому выстраивали их другие художники. Это не... Вдохновленное использование его опытом, это немножко ирония. Здесь это опять же, опять же купальщица, это опять же тут можно увидеть эту треугольную композицию. Но это использование опыта уже совсем переработанного. Напомню, что это период Малевича, когда он уже вышел из своего ну, такого, супрематического состояния и вернулся к классической э живописи, но при этом использовал все то, что наработал до сих пор. И, наконец... Несмотря на вот это вот сильнейшее влияние Сезана и, в принципе, французского искусства на русских художников, оно было не столь однозначно, поскольку многие художники не желали быть рабами, Французских, французского искусства, они желали находить новое и использовать новое. Ну, например, Наталья Гончарова, это стата из ее воспоминаний. Гончарова точно так же училась на, на французском опыте, на сезановском опыте, она прекрасно его знала. Но сама она говорит о том, что э, именно это обучение этому опыту, использование этого опыта, позволила ей открыть новое и перейти на новый уровень в ее искусстве, где она как раз таки отвечает, обращается ко всему, что не западное, ну, ко всему восточному. И в завершении я показываю еще одну картину из коллекции нашего Екатеринбургского музея «Косарей» которая как раз и является прекрасным примером вот этого ее обращения ко всему русскому и ко всему, ну, там, условно, восточному. Да, Обращение э, к иконной тематике в плане использования цветов, таких очень основных цветов, которые часто используются в иконах, э, тому, как она строит форму, например, она подчеркивает цвет, который падает на фигуры, э, не... Тоновыми переходами А ну, белыми яркими бликами Как оживы на иконах, например Это само, сам сюжет, который она выбирает Сама работа э, Ее персонажей с землей То, как они, в принципе, относятся к зрителям Они не смотрят на него Они находятся в совершенно другом своем пространстве Но, опять же, как персонаж на иконах, например И вот, это еще раз пример того Как Сезанн помог авангардистам Уйти от своего от, от того Сезановского К совершенно новому. Здесь мы с вами завершаем и эту историю, и э, эту тему.